Сегодня расскажу вам про мою тачку. Это Dodge Intripet. Американская тачка. Dodge Intripet у меня комплектация ES, 3,5 литра движок, От 2000 года выпуска. У меня она уже три года, и поездив три года, я могу сказать все ее фишки, фишки, косяки. Сейчас об этом мы с вами и поговорим. Взял я ее в Москве, Савита. На Авито такие тачки стоят довольно дешево. Я взял ее за 210 тысяч. А узнал я о ней в Америке. Собственно, это американская тачка. И я жил в Америке где-то в 2009 году. И катался в ней, то есть в Америке на этой машине. Оттуда я ее и узнал. Друг один купил, и у него такая тачка была. На ней я в первый раз поездил за рулем по улицам Майами Бич по даунтауну, и так вот в нее влюбился влюбился в нее, потому что посмотрите на ее внешний вид имеет такую интересную гладкую гладкие формы, наклон лобового стекла, это еще одна фишка, он настолько пологий, что даже мухи от него отскакивают на трассе, это значит, что у вас будет чистая лобовуха чистейшая лобоуха. Даже не нужно будет ее чистить дворниками. Я, я вам честно говорю. А, красота Доршин Трипеда это арки, понимаете? Здесь не сферические арки. Здесь они и не как у Toyota Land Cruiser. У нее форма более такая... Вот в этом месте она более прямая. То есть там у нее получается практически это какой-то квадрат со скругленными углами А здесь прямо кривая такая Более того, она еще и вот В, пр в профиль такая интересная э, Машина хороша для трассы э, Я люблю по ней кататься Медленно То есть я не гоняю Хотя она может и дать газку Все-таки здесь 250 лошадей Но на надо учитывать, что она довольно тяжелая Тяжелая машина сама по себе Ай да красота такая Сань Удалой, молодец. Она у меня на бензине, газ я пока не ставил и, наверное, ставить не буду. А почему? Потому что у нее здоровенный багажник. Вот и если поставить газ, то он уже будет не такой здоровый. В одни из времен в моей жизни я спал в машине и я делал вот так. То есть здесь есть такая фишка. Здесь можно вот так вот развлечься. И, и вот я достал до низа багажника. То есть абсолютно удобно можно здесь спать. Перевернуться на, на бачок. Вообще классно, вдвоем, ребят. Вдвоем можно так спать. Если даже не втроем. Ну, а, а если хочется скрыться от, от освещения города, потому что сейчас везде фунави, то можно тупо перевернуться. И залезть и вот так вот. Здесь прям темно-темно. <рис Effects> <Да. рис> вот такой вот багажник. Кстати, в этом багажнике, вот так же, вот, так вот ну, открыв сиденье, я перетаскивал большую длинную телочку. Столешницу. А, вот такую столешницу. Да. Ну, теперь давайте расскажу о нюансах этой машины. Один из нюансов машины в том, что она много ест Сход у нас 20 литров на 100 километров Она много ест и много ест еще денег на, на налоги Давайте сядем и посмотрим салон Ну, чтобы в салоне ничего не пропустить Я буду пользоваться, как сказать, своими заметками, которые я писал, чтобы подготовиться Ну, начнем с освещения в салоне Значит, ну, освещение включается вот здесь, и э, нюанс в том, что сзади у нас у каждого пассажира свой свет, то есть э, тот пассажир может спать, а этот пассажир может при этом читать что-нибудь или, ну, в общем, себя освещать. Это очень удобно, я заметил, что не у всех это есть, а у большинства свет просто здесь находится, один на всех. Ручное переключение передач, оно бывает полезным в горку где-нибудь или в рыхлом снегу, или, допустим, на трассе обогнать кого-то, ну, переключаешься и как бы готовишься к обгону, то есть, допустим, ты едешь там сотку, на вторую переключился и такой, ну, движок уже орёт, если что, там поддать, сразу резко выстреливает. Смотрите, какая здесь приборка классная, белого цвета. Здесь есть электродоводчики всех зеркал, ну, сейчас они вряд ли откроются у нас. Потому что холодно. Ну, в общем, то есть, он прям доводит до низу. Я к чему, то есть, за эти деньги, ребят, у вас есть полный комплект, как бы, электродоводчики, подогрев всех сидений. Вот это у меня переднее сиденье подогревается в, там, сколько у нас там режимов? Чуть ли не 9 режимов. Ну, вот. И сзади тоже очень много режимов печки. То есть, вот, она, она, она переключается, вы смотрите, раз, два... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 режимов печки здесь у нас. То есть очень плавно переключается. Ну, а заднего кондиционер есть. Вот. Это интересно тоже. Еще так. один пункт. То, что можно сесть вот, вот таким образом. То есть здесь консоль как бы она подпирает. Вот так вот расселся. А я опираюсь на сиденье другое. И, допустим, общаюсь с водителем. Либо, если я развернусь, то с, с тем пассажиром в течение всей поездки. Вот. Так не скучно никому. Вот. Ну и кайфово сидеть просто. Я сделал страховку еще четырем друзьям, помимо меня самого. И они иногда катаются на моей тачке. Я прям кайфую, когда сижу сзади просто так. Довольно хорошо машина рулится. Я давал ее другу одному. Она у меня стояла долгое время в Сочи. И друг мне ее доставил до Башкортостана. При этом, приехав, он сказал, блин, слушай, я не думаю, что она так рулится классно на всяких этих серпантинах. Он кайфанул. К сожалению, он отказался дать мне такое вот интервью. И, ну, он мог бы сказать намного больше, чем я сейчас. Также есть еще один нюанс. Мы сейчас к машину. Вот, можно взять и высунуть ключ. Не на всех машинах такое можно На самом деле, я даже не знаю ни одной машины, где так можно сделать Но зачем это нужно? Вот я сейчас хочу пойти в магазин Я, я просто пойду вот так вот Пипочку нажму вниз и как бы заблокирую Все двери А потом приду и с машину открою Потому что Ну ну Вот эта кнопка на, на сигнализации Уже не работает Когда машина уже заведена То есть он ну, не будет никак реагировать на нее Но с все равно можно это сделать вот такой нюанс. Вот здесь есть у нас круиз-контроль. Да. Здесь, ну, вот так вот он регулируется. То есть все, что на руле у нас находится, это именно контроль круиз-контроля. Он очень удобен. То есть круиз-контроль – это такая фишка, которая добавляет э, авто очень много комфорта. На трассе, потому что ты зафиксировал скорость на 105 км в час и едешь, не паришься на, насчет камер. А если ты у тебя контроль нет, то ты постоянно контролируешь скорость, чтобы не превысить. Люблю сидеть сзади в своей машине. Вот, я обычно так вот вытягиваю ноги. Открываю свой ноут. Вот, и сижу, работаю. Вообще очень удобно. Вот, если честно, я не замечал таких тачек, чтобы у них вот нога удобно ложилась. То есть подлокотник, вот этот, центральная консоль они правильных углов понимаете вот и здесь тоже кстати правильный угол у, у подлокотника здесь тоже удобненько так поставил здесь здесь какой-то кофеечек и даже наклон спинки тоже он правильного наклона то есть не слишком вот такой вот не слишком такой а правильного наклона я обычно ключи всегда вытаскиваю ложу их в карман а чтобы просто они здесь ну, не болтались потому что там такое брелище у всех с ключами и, и они болтаются как-то ну, не особо приятно плюс на самом деле это даже более безопасно то есть если вдруг какая-то авария то ну, колено не ударит в ключ понимаете это по безопасности так мне кажется нужно делать поэтому так и сделаем очень удобный бардачок здесь есть всякие крепления для маркеров для вот таких карточек они правда немножко выпадают для дисков, ну, здесь же у меня диски проигрываются. И даже для монеток а американцы предусмотрели. Это, видимо, для одного доллара или для квотера. А это для, для квотера, наверное. И, или для 5 центов у них было. Но ну, у нас смещается 10,5 рублей. Вот. Ну, и удобно, что он вот так вот открывается. То есть вот так, они а не вот так. Тут еще, кстати, есть такой отсек. Здесь ну, у нас прикуриватель. И, и, и что-то здесь есть, какой-то крепеж для чего-то, вот, я так не разобрался пока что, вот что это за, так, за такая задыночка. И здесь тоже, фактически, может быть, даже для монеток здесь есть какой-то слот. Ты... Слышишь звук? Ну, слушай Ну, пищит. Чунь-чунь-чунь-чунь-чунь. Знаешь, почему? Почему? Потому что кто-то забыл выключить свет. Вот. Офигенно, да? А -а -а. Вот так вот. А если я, я ключ оставляю в сожигании, он тоже пищит, типа я забыл выключить ключ. Да. Ну, так, ну и магнитола, она на самом деле очень удобная. То есть, стандартная магнитола. Здесь э, все как бы на ощупь. То есть, кнопочки на ощупь. Прямо ночью это очень полезно. Ну, вот здесь как бы переключение режимов там Допустим, можно там аудио басы выправить, там верхние частоты, баланс сзади на перед поставить, слева направо. Вот. Ну и, конечно, тут есть, как бы, еще радио, FM и -а -а. ну, сохранение режимов. На самом деле, здесь еще можно сделать AUX. не так сложно. У меня раньше был. Вот. Ну, я здесь по, -по Bluetooth FM передатчику. Но ну, это я уже потом покажу, как, как я это сделал, чтобы оно не фонило. Потому что если здесь ставить сюда этот Bluetooth-отранкредатчик, то он будет фанить, там будут помехи. Поэтому нужен какой-то внешний источник питания. То есть, от а прикуривателя ставить... Ну, продается в DNS э, такая штука, Беркут. В общем, это пусковое устройство, очень мощное. Оно прямо автономное, то есть можно прям в полях прикурить машину. А еще у него есть вот вход для прикуривателя. И в него можно вставить FM-передатчик и без помех слушать музыку по Bluetooth. А также можно удобно греть ноги вот так вот после купания в проруби. Сказать. А, кстати, вот эти вот сиденья, вы, вы видите, что они все ободранные. Ну, неудивительно, потому что они прослужили 12 лет после того, как их заменили. То есть до этого они прослужили, ну, родные прослужили... Где-то столько же 12 лет, и вот эти прослужили еще столько же. Да, на самом деле довольно сложно найти такую же расцветку. Очень удачная расцветка, вот мне очень нравится, как бы, то есть какой-то коричневый и светло-коричневый. Вот. Но форма вот этой вот э, обшивки, она такая же была и в оригинале. Здесь просто было обновлено как бы сама эта кожа. Ну, давайте теперь посмотрим, что у нее под капотом. Редко где можно увидеть такой обзор. Сейчас все, что я изучил по капоту, попробую, постараюсь объяснить. Здесь у нас стоит движок 3.5. Написано 3.2. На самом деле я его поменял и поставил под него ну, 3.5. Потому что он такой же по размеру абсолютно. Там чуть-чуть больше цилиндра. Ну и крышка осталась от старого мотора. 3.5 движок, он считается самым надежным, самым удачным в линейке Доджин Трипедов. У Доджин Трипеда есть три движка. Это 2.7, 3.2 и 3.5. 2.7, при этом он абсолютно другой по конструкции. Он выглядит по-другому. А здесь у нас вот 3.2 и 3.5 выглядит именно так. Ну что у нас здесь есть? Ну, движок, значится. Здесь у нас очень все упаковано. То есть мало очень пространство остается свободного. Например, поставить какой-нибудь обогреватель движка, там, типа Vebasto. Или газ поставить. Здесь будет проблематично немножечко. Вот. А также есть особенность. То, что батарею снять. То есть аккумулятор. Это нужно будет фару снять. Потому что она находится вот там внизу. Как бы... Но зато есть выходы на, на, ну, на прикуривание. Вот здесь вот раз подсоединяешь. И, и готово. Здесь у нас как бы воздушный фильтр. Здесь у нас заливается масло. Здесь оно у нас проверяется. Вот щуп. Кстати, что у меня там по маслу? Нормально. Вот. Здесь а, идет а, масло коробки. Проверить можно уровень. Вот. вот такой вот щуп здесь. масло в коробке куда заливать наверное в сам щуп дальше значит здесь идет как это называется ну, в общем g12 жидкость антифриз антифриз здесь есть блок блок предохранителей чтобы его удобно как-то менять предохранители центральный блок здесь идет ну а Здесь можно поменять, ну, подлить гидроюслитель руля, жидкость. Здесь тормозуха подливается. Вот здесь у нас подвеска получается, да. Ну, ну, что, ну что еще как бы, ремень, вот, например, да. Ремень здесь находится ну, в таком положении, что, чтобы его поменять, если он вдруг слетел, нужно будет снимать вот это вот все, Здесь, ну, но можно, то есть, сняв вот это только, можно, в принципе, подлезть и аккуратно его поменять. Ну, что у меня было по проблемам, значит, у меня, ну, у меня и сейчас тоже есть такая проблема, что двигатель заводится не с первого оборота, иногда, но не всегда. Видимо, что-то здесь не так в, в этих цилиндрах. То есть, какая-то, может, свечи. Но, но свечи я поменял, и это не сработало. Вот. Ну, по пока что езжу так. Дальше, значит, ну, прямо сейчас у меня коробка начала как-то так вести себя. То есть, она уходит в аварийку частенько. Вот. И также у меня проблема со светом. То есть, вот эта вот фара почему-то перестала вообще полностью светиться. Только работает подсветка. До этого еще была проблемка, значит. С... А, машина просто не заводилась иногда. То есть, просто вот то она заводится, то нет. То есть, прям стартер не, не крутил. И я, ну, я покопался и понял, что там проводка была ну, не очень. То есть, вот эти вот. Как это называется, в общем? В общем, вот эти вот розетки, они не, не плотно сидели. Я вот здесь вот замотал. То есть, соответственно, и по свету, и, и по коробке проблема в том, что просто проводка, где-то проводка не так сделана. Ну, вот здесь вот я свет пытался починить и, и понял, что там была какая-то сварка, скрутка. В общем, это вот все оттуда исходит. А вообще, когда что-то ломается по, по этой машине, да как и по любой другой, я беру и выкладываю запись на, на Drive 2. И там ребята сразу же в комментариях подсказывают, что это может быть куда нужно смотреть, что искать. К примеру, у меня еще была такая проблема, что у меня очень громко работала тачка, и оказалось, что у меня дырявые глушители, то есть там идет три банки, это резонатор, глушитель и резонатор еще один. Вот, и две из них было вообще дырявый в хлам. Я просто взял и, и написал об этом на драйве, и мне сразу парни сказали, что вот, вот, вот такие-то запчасти, по, там полмостровка, в общем, закажи, вот. я зашел на Яндекс Яндекс.Маркет и заказал. И мне там за, за пару недель это все дошло, поехал в салон, поменял. Вот. Так что введите свой журнал, свой борт-журнал на Drive2. Там, кстати, ввел борт-журнал мой бывший хозяин. Роману привет, отдельная благодарность за машину, так сказать. Вот, и все там тоже четенько все описано, как там и как, что по ней происходило. Вот, это вот у нас было подкапотное пространство, ребята, да. А, кстати, свет здесь не родной, я его поменял. Вот, это на самом деле тоже там же на драйве, где-то у кого-то там ну, расписано, как его менять. Давайте обсудим такую тему, как заказ запчастей. Запчасти можно заказать на эту катку, они есть, они есть на, на Юлсан, на таком сайте. А, есть также сайт т 2 где я, кстати, заказал... Так, нет, еще есть на Яндекс.Маркете просто. Главное знать, знать, что А обычно я заказываю на юсаде, ну, много чего. Тормоза какие-нибудь, в общем, какие-то даже запчасти к салону, там, допустим, печка. Ну, такие мелочи уже, наверное, больше находятся на Авито. Вот, то есть можно на разборах найти. Если бы она продавалась сейчас новая, в пересчете на всякие инфляции, на рост цен, она бы сейчас могла стоить 2 миллиона двести рублей. 2 миллиона 200 тысяч. Но я ее купил за 210 тысяч. И это примерно средняя а... цена сейчас на Авито. Но при этом ее очень сложно продать. То есть машина не для перекупов, а для личного пользования. И люди. Ее немножечко, ну, опасаются брать. В общем, цена такая странная, потому что вроде как она должна стоить, ну, где-то, может быть, 1400-500. Но вот она продается за 200. Почему? А, потому что она очень большая, слишком большая. Например, она у меня не влазит в мой, в мой гараж в таунхаусе. Там, там остается вот столько, чтобы она влезла. А, потом у нее большой расход. Сейчас у нас зима. Вот сейчас мы снимаем минус 30 градусов на улице. И у нее расход 21 литр на сотку в городском цикле, чисто по городу. Летом, конечно, он опускается по городу до 17, у меня вот я замерял. На трассе она показывает где-то 11. Вот. Но это, в общем-то, много. это много. А также еще из-за того, что здесь 250 лошадей, и поэтому налог у нее 17 тысяч в год. Но при всем при этом, все равно ее плюсы, я считаю, что перевешивают. И если у вас есть пять 10 на бензин каждый месяц, вот, тогда эта тачка в самый раз. И если у вас еще есть здоровенный гараж, либо вы ее просто на улице оставляете. В принципе, на улице, но он как бы оставить. Хорош думать, ребят, если подвернулся такой варик, если там еще 3,5 движок, как я вам говорил, это самый лучший движок. Вот, тогда смело берите. Эта тачка для души. На этом, наверное, все. Я все сказал, что хотел. Ну, на самом деле, это не все. Еще есть парочка моментов, но уже не власть длину этого видоса. Давно хотел записать такой обзор. Поэтому, ребята, если вы досмотрели до этого момента, то ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Для меня это очень важно, потому что я начинающий ютубер. Постарался описать все красоты моей тачки, все ее фишки. Надеюсь, было интересно. Оставайтесь со мной. Возможно, как-нибудь запишу обзоры аналогичные и на другие тачки. До новых встреч. С вами был Пестонский. Это красотка!